Доброе утро, коллеги! С вами Саков Роман, и это ежедневный обзор «Основных» валютных пар индексов на предстоящий день четверг 10 мая и начинаем наш разбор как всегда с пары евро доллар а по паре евро доллар тенденция нисходящая сохраняется уже на протяжении нескольких а, недель ближайшие цели по нисходящему движению это область 1732 а ближайший разворотный уровень в рамках часового таймфрейма отмечаем на максимуме который был зафиксирован вчера на отметке 11896 в том случае если евро доллар закрепляется выше этого уровня то мы можем ожидать начала коррекции восходящего движения по данной паре пара. Британский фунт, американский доллар также продолжает свое движение нисходящее, хотя мы видим небольшую остановку. Цена не может уже несколько дней преодолеть минимум, который был зафиксирован 4 мая на отметке 1.3487. Именно преодоление данного минимального значения подтвердит продолжение нисходящего тренда. Ну а в том случае, если мы увидим закрепление выше отметки 1.3609, это максимум, который был зафиксирован вчера, то в этом случае можем ожидать также начала коррекционного восходящего движения с целями роста до 1. 38,27 и 1,40 соответственно. По паре американский доллар, канадский доллар. Вчера мы не смогли обновить локальный максимум. Тенденция восходящая сохранялась также на протяжении нескольких торговых дней, ну, можно сказать, недель. Но вчера к концу торговой сессии мы смогли преодолеть минимальное значение, которое было зафиксировано 7 мая, последний коррекционный уровень, о котором мы отмечали. И в том случае, если пара закрепится ниже данной отметки, мы можем ожидать начала коррекционного нисходящего движения. Для подтверждения среднесрочного здесь еще будет важным уровень 1.28.01. Это минимальное значение, которое было зафиксировано в боковике, который формировался, начиная с конца апреля. Если говорить о продолжении нисходящего движения, или точнее о его начале, то здесь важно увидеть цену ниже отметки 1.2803. Пока торгуемся выше данного уровня, предпосылки на покупку в среднесрочной и долгосрочной перспективе сохраняются. Пара американский доллар японская иена продолжает свое движение восходящее. Следующие цели роста это область максимальной значения, которую мы видели в начале мая, это отметка 110.03 и далее движение на 110.85 разворотный уровень по данной паре отмечаем на минимуме, который был зафиксирован 8 мая на отметке 108.82. Австралийский доллар, американский доллар продолжает свое движение нисходящее на текущий момент. Ближайшие цели по данному движению это оба 73.74. А ближайший разворотный уровень по данной формации пока остается на прежнем уровне. Это максимум 7 мая, отметка 75.42. Пока торгуемся ниже данного а уровня, тенденция нисходящая сохраняется. А по паре евро фунт также сохраняется тенденция нисходящая. Цели по данному движению это область 86.73. А ближайший разворотный уровень по последней формации отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера на отметке 87.66. А золото. Продолжает свое движение восходящее, хотя мы также в течение недели уже видим торговлю в боковике по данному активу, но тем не менее основное направление остается восходящим, по крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся выше отметки 1301 доллар за тройскую унцию, минимум 1 мая. А ближайшие цели для роста это уход, во-первых, выше отметки 1318, это максимум 7 мая и движение далее по направлению 1331. Соответственно, уход выше данных уровней подтвердит настрой золота на возобновление роста, ну а в свою очередь, если мы увидим Видим уход ниже отметки 1301, то в этом случае можем ожидать золота на 1296. По нефти бренд Brent все сохраняется, тенденция восходящая продолжается. Следующая цель – это область 80-81 доллара за баррель нефти марки Brent. Ближайший разворотный уровень по последним импульсам отмечаем на минимуме 73.68, минимальное значение, которое было зафиксировано 8 мая. По индексу DAX также тенденция восходящая сохраняется. Следующая цель – роста. Это область 13 13263, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера на отметке 12888. Биткоин а продолжает свою тенденцию коррекционную коррекционную нисходящую ближайшие цели по снижению это область 8921 хотя вчера мы уже видели закрытие к концу торговой сессии закрытие выше открытия поэтому в ближайшее время можем ожидать также завершения данной коррекционной волны и вновь переход в фазу роста но об этом мы будем говорить уже дальше итак коллеги всем спасибо за внимание с вами был Саков Роман как всегда напоминаю что если вам нравится это видео то не забывайте ставить лайк и